Доброе утро, дамы и господа, а очередная программа «Контакт» с Александром Грантом, ваш покорный слуга. Но, как я уже изволил доложить вам, в прошлый четверг, после 9 ноября, когда избранным президентом Соединенных Штатов стал республиканец Дональд Трамп, с моих республиканских плеч словно гора свалилась. Если предыдущий год я только и делал, что говорил о перипетиях этой избирательной кампании, разбирал по косточкам, кто в нее входит и кто в нее выходит, говорил о том, что Трампа несправедливо обижают и вкладывают в его уста то, что он не имел в виду, а потом извинялся и говорил, что он имел в виду не то, что он сказал. Все это позади. И после девятого я с удовольствием говорю на все остальные темы, поскольку мир наш многогранен, многокрасочен, многозвучен. И вращаться в нем одно удовольствие. Вот и сегодня я хочу поговорить с вами на тему, не то чтобы далекие от американской политики или от политики вообще, от этого никуда не денешься, потому что политика это составляющая часть нашей жизни. Но сегодня у меня в гостях, во-первых, два моих земляка, мы все трое, мы москвичи. А во-вторых, сегодня у нас в гостях два замечательных писателя, один постарше, один помладше. Одного вы хорошо знаете второй первый раз, но прошу любить и жаловать сегодня в гостях нашей программы писатель Давид Гай. «Давид, доброе утро». «Доброе утро». И писатель Валерий Бачков. «Валерий, доброе утро». «Доброе утро», спасибо. Ну, а Давиде Гае можно только, так сказать, присвистнуть, а не говорить, кто он и что он. Вы хорошо его знаете по программам встречи с прессой». У него масса книг, выданных и в бывшем Советском Союзе, и здесь. Последние его книги я прочел с особенным удовольствием. О них мы сегодня поговорим особо. Это «Террариум и исчезновение». А Валерий Бачков э, живет здесь лет 15, да, да, да. да, Он приехал из Москвы сюда лет 15 лет назад, поселился в Вашингтоне или под Вашингтоном? Сначала был Нью-Йорк, потом был Вашингтон, теперь я живу, мы живем в Александрии. В Александрии. Да. За перо, если можно так сказать, э, не имея в виду на блатном холодное оружие, Валерий взялся уже здесь, в Соединенных Штатах, на его счету несколько романов, а в 2014 году он получил престижную русскую премию в Москве, после чего его литературные дела пошли э, еще круче. Но что станет сегодняшней темой нашей программы или одной из тем нашей программы? Дело в том, что и террариум, и исчезновение Давида Гая, и две книги «Хорон» и «Коронация зверя» Валерия Бочкова пляшут от одной и той же печки. Печка эта в форме Спасской башни находится в Москве и замыкает собой Кремль, в котором обитает некий человек по званию президента Российской Федерации, по ФИО Владимир Владимирович Путин. И вот все эти четыре книги так или иначе посвящены его образу. А говоря, так сказать, острее, тем возможностям, с которыми он покинет свой пост. Ну, я танцую вокруг да около. В этих книгах не говорится о том, что с ним станется. Хотя, в общем, исчезновение, давит исчезновение – вещь достаточно однозначная. Это исчезновение. Вот что касается хороны и коронации, да, в общем, сейчас мы поговорим об этом. Но начать я хочу вот с чего. Вы э, покинули Россию позже нас, Валерий. Но уже 16 лет прошло 16 лет. Но вы покинули уже постсоветскую Россию. Да, я, да? При... я покинул Россию именно тогда, когда э, пришел Путин к власти, когда я услышал то, что он говорит, когда я прочитал его биографию. То есть мне стало более или менее ясно, что ждет Россию, что ждет мир, что ждет э, людей, которые живут но, там. Вы были, насколько я понимаю, не преуспевающие, но достаточно благоденствующие художники но в принципе, дело в том, что можно сказать даже преуспевающим, потому что я был креативным директором Gray Advertising, то есть это одна из самых крупных на тот день рекламных кампаний в мире. С одной стороны, преуспевающий, креативный директор. С другой стороны, сын советского генерала. Внук. Внук советского генерала, да. Чего вам не хватало? И почему вы с первого же дня увидели в Путине исчадие зла? Только по синим петлицам? Ну, мне кажется, этого достаточно, по большому счету. А по малому? А, и по малому тоже. самое интересное, что мы можем говорить об этом достаточно долго, но, в принципе, то, что я предполагал, оправдалось практически на 100%. То есть дело в том, что то, что я начал писать, я написал о Прибалтике, я написал о Крыме, я написал о, об Украине. То есть этого еще ничего не было. То есть когда я об этом начал писать? Это правительство, это политический прогноз или это, так сказать, четко поставленная рука на пульсе времени? Это все вместе, в общем-то, потому что э, у меня здесь есть свои источники, у меня есть свои источники там, но дело в, даже не в этом. Дело в том, что, в отличие от Давида, э, я, для меня то, что происходит в Москве, в России, то, что происходит вот с этими всеми персонажами во власти, для меня это всего лишь фон, атмосфера. То есть я пришел туда из э, билетристики, вот Mm -hmm. Я трогаю эту тему, как билетрист. Для меня самое главное то, что происходит в душе героя. То есть герои волей, неволей, как мы все оказываемся внутри вот этих вот событий. Ты не можешь быть сегодня отрезанным э, от политики, от реальности. То есть, Но самое главное для меня это то, что происходит... Герой, он реагирует на власть, герой, он реагирует на события, герой, он реагирует на то, что происходит вокруг вы, него. Это принцип, наверное, любого как произведения, ведь любое произведение, будь оно написано художником, поэтом, музыкантом, это прежде всего он сам, и через него преломление описываемых событий или людей. Безусловно. Вы были преуспевающим художником. Давид Туесич был более чем преуспевающим журналистом и писателем в бывшем Советском Союзе. Книги его там выходили сто тысячными тиражами, и он тоже в ус не дул, ходил в дом журналистов э в разное время со мной пил пиво в подвале, но тем не менее уехал. И не и, пиво. <с? <с?> но тем не менее уехал. И э вот Давид, вы пришли э к своему террариуму и к своему исчезновению через критику отсюда. Вот то, что происходило в России за эти десятилетия, мимо вас, как писателя, не проходило мимо, ранило, вызывало сожаление, вызывало боль или вызывало чувство протеста. В этой студии, на этом самом месте, <coughs> в 1999 году, когда Владимир Владимирович только появился на широкой публике, уже как руководитель ФСБ, так и так далее, когда было ясно, что он идет дальше, я сказал, честно говоря, слова получились они правительскими. Я сказал, я не знаю, какой я физиономист, это в программе Надеяна, которая... Да-да-да. Да, да. Но мне кажется, что этот человек принесет огромные беды своей стране, своему народу и миру. И в общем, в той или иной степени, в той или иной степени это оправдывается. А к темам исчезновения террариума где э, главный один в одном романе, в террариуме, я покажу сейчас книжку, э, главный герой ВВП, ну понятно, да, ВВП, аббревиатура, да. но в романе он высший властелин Преклоне, Россия названа преклоней. И в этом романе, где главный герой совершенно гениально придуманный и, так сказать, э, реализованный как двойник Путина, который, в конце концов... — Гениально придуманный это комплимент самому себе? — Нет, гениально придуманный. Он как бы сам себя придумал, хотя чис а, ну... чисто внешне было идеально. Да, да, а, а дальше, с а дальше он, уже, он уже очень серьезно готовился к исполнению этой роли. И когда его, так сказать, патрон исчез с горизонта, это был 23-й год, конец 23-го года, он вы, вынужден был выполнять функции уже президента. И это... Но в тот момент он уже был совершенно не тем двойником, он был человеком глубоко разочарованным и в своем патроне, и в системе, и в том, в чем ему предстоит играть и так далее. Так вот, шел я к этим темам достаточно непросто. Ну, Во-первых, вышла трилогия иммигрантская. Эм, Первый роман «Джекпот» все 2000-е годы, все они выходили в Москве. Второй роман – это «Моя семейная сага. История двух ветвей моей семьи, американской и российской, за сто лет». И значит, роман «Сослагательное наклонение». Это любовный роман, но он в общем, mm -hmm. на фоне так сказать, широких так сказать, обобщений, потрясений и так далее. Так вот, в «Джекпоте» есть такой момент, когда герой, выигравший, ну, эмигрант, придуманный образ, лотерею, Костя да. Ситника, выигрывает «Джекпот в лотерею», 26 миллионов, становится... Совершенно другая жизнь. Я подслеживаю последние три года его жизни. Он приезжает в Москву, миллионер это 90-е годы, его принимают с простертыми объятиями, там, значит, любовные всякие связи и так далее. И однажды на Рублевке пьянка, куда его пригласили? На Рублевке там собрались люди: кто из администрации Путина, кто еще откуда-то, в смысле, Ельцинов, тогда еще. Извините, заговорку. Кто еще? Ему спрашивают одна дама под Костям. Кем вы себя позиционируете? Кто вы вообще, так сказать, американец или русский? Он отвечает ей: знаете, когда несправедливо обижает Россию, я русский. Когда несправедливо обижает Америку, я американец. А если справедливо, она его спрашивает, тогда мне вдвойне больно и обидно за ту и за другую страну. Вот это было тогда мое кредо. В значительной степени оно стало меняться под влиянием того, что стало происходить в России. И по-журналистски, и по-писательски я очень внимательно отслеживал эти события. Ну и в итоге родились две эти антиутопии, где, может быть, что-то я угадал, ну а что-то больше, наверное, не угадал. Но тем не менее, так сказать, мне кажется, что обе книги, и вот она же, «Террариум», переведена на английский язык, вот она в таком виде. Контурная карта России. И, значит, страшное совершенно чудо, чудовище, так сказать. Дракон, там как, который видит, да? над ней. Вот. Там, там уже все, так сказать, получило какое-то обобщение совершенно иное. И если сравнивать с совершенно замечательными книжками Валерия Бочкова, то он как бы действительно уходит от, так сказать, каких-то вот непосредственных реалий, связанных с первым лицом. У него нет нечто иное. Но за кадром это первое лицо постоянно присутствует, и от этого эти книги еще страшнее становится, на мой взгляд, по сути, по изложению. Как бы вот смотрите, друзья, вас обобщает, так сказать, общее, мягко говоря, неприятие нынешнего президента Российской Федерации, которого я тоже, мягко говоря, не очень приемлю. Но я хочу затронуть одну деталь в книгах и Давида Гая, и Валерия Бачкова: Это некая смесь билетристики с публицистикой. Вот когда я читал «Исчезновение», это прекрасным слогом написано художественное произведение с прекрасными описаниями природы, с состоянием ума, с мыслями, с цитатами и так далее. Но в то же время, как журналист, пишущий на определенные темы, и политику, и криминал, и все остальное, я выхватывал поразительно точное описание и спецопераций, и охраны правительства, и техники, и спецтехники, которые сопутствуют этой охране. То есть это был и журналист, который знает, о чем пишет, и писатель, который через собственную израненную душу переплавляет все...